Сегодня приобрел новый Hyundai Solaris без первоначальных взносов компании Altara, на которой находится на 27 километре возле района Берева Восточная. Мне помог в оформлении Даниил. Он очень любезно подошел к моему вопросу и был очень тактичен и вник в них мои все проблемы. Рекомендую обращайтесь.